Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами своей историей, как я однажды ремонтировал усилитель звуковой частоты. Требовалось в нем заменить всего лишь на все выходные транзисторы. Платы были целые, ни разу не паянные, заведомо проверенные. Купил я, значит, на рынке новые транзисторы. 2N3055. Вот как мы видим, это подделочный вариант. Это оригинал. Можно заметить здесь присутствует подложка толстая. Более-менее толстые отводы соответствующих размеров кристалл. Ну а здесь срамота. Тонкие выводы. Микрокристалл. Никакой даже подложки нету. Сделано чисто, как говорится, над ебись. Извиняюсь за выражение, но других слов я здесь подобрать просто не могу. Ну, значит, при продаже продавец достал прибор, проверил на пробивное напряжение. Все хорошо, 125 вольт. Короче, все нормально вроде как. На радостях я пришел домой, устанавливаю эти транзисторы. Включаю аппарат, Все хорошо покоя отрегулировал ну и решил немножко накрутить громкости послушать полноценно как сказать и в тот момент у меня загорается огонь на платах короче говоря случается такая беда что эти транзисторы Просто-напросто зашкварчали. Между всеми выводами оказалось короткое замыкание. Все потому, что они не выдержали большого тока. Все потому, что это высоковольтные маломощные транзисторы. Влепили в большой корпус мощного транзистора. И продают вот такую подделку. Особенно хочу обратить внимание. Тем, кто начинающие радиолюбители сейчас очень часто можно столкнуться с подделками в плане радиодеталей очень много брака очень много подделок причем таких вот вот таких похабных прямо наглых подделок здесь конечно ты не увидишь если крышечку не спилить но Я не поленился, заглянул вовнутрь, увидел здесь такую срамоту. Поехал я, значит, к продавцу, показал это дело, на что в ответ он помахал плечами и сказал, все берут, никто не жалуется. Ну, видимо, кто-то приобретал такие транзисторы и, не имея опыта, Устанавливая их в аппаратуру, получалась беда. Человек думал, скорее всего, что что-то сделал неправильно. Искал причину. А причина оказывалась в этих бракодельных транзисторах. Вот, короче, такая краткая история. После этого дела я на рынок без прибора соответствующего не хожу. И всем рекомендую при покупке хотя бы берите с собой тестер, обычный мультиметр. Хотя бы прозванивайте на обрыв или на короткое замыкание. Потому что даже в новых деталях можно часто, очень часто попасть на вот такое дело. Ну, разница колоссальная. Визуально это два разных транзистора. Поэтому, как бы со стороны продавца прозвучала фраза, это новые технологии изготовления. Как он объяснил, что электролиты раньше были тоже большие, а сейчас они стали меньше. Но человек не понимает физики, потому что здесь даже посмотреть на отводы, они в два раза толще. Соответственно, здесь никакого тока большого не могло происходить. Короче, вот так нагло обманывают. Особенно в этих ситуациях жаль новичков, которые из-за вот таких моментов завязывают с этим делом, потому что покупая бракованные подделки вот такие вот человек начинает расстраиваться, потому что вроде все правильно сделал, а все сгорело, ничего не получается человек Начинает в себе сомневаться и, соответственно, отпадает всякое желание продолжать заниматься такими вещами. Что, в принципе, и со мной происходило. как бы Были мысли тоже уже из-за таких вещей. И микросхемы, и транзисторы попадались такие вот интересные, так сказать. Поэтому берите во внимание приобретайте приборы ходите покупайте детали с соответствующими приборами ну понятно что микросхему на месте никак не проверить но транзисторы надо проверять по-любому потому что если ты ремонтируешь очень дорогой аппарат купишь вот такие транзисторы. Пускай не эти, но ну, подобного типа. Мощные там. Например, Люксман усилитель как-то делал тоже. Купили подделочные транзисторы. Включили, погорели все платы. То есть всего-то на всего навсего надо было поменять выходные транзисторы. В итоге пришлось менять половину усилителя. Поэтому будьте внимательны, покупайте у проверенных продавцов, берите с собой приборы, не попадайтесь на брак. Желаю всем добра и вот таких вот крупных красивых кристаллов.